Согласно федеральному закону 256 о государственной поддержке семей, имеющих детей, материнский капитал можно использовать на покупку квартиры либо дома. Не нужно дожидаться, когда ребенку исполнится 3 года, можно взять заем и использовать сертификат. Например, вы можете приобрести квартиру как в строящемся доме, как на первичном рынке, так и на вторичном рынке. А может быть вы хотите купить дом? Может быть дом где-то в деревне для приятного отдыха с семьей в летнее время. Пожалуйста. Все мы знаем, что коммуникации в доме бывают разные. Один дом имеет воду и газ, другой может иметь лишь печку и колодец. Главное, чтобы данный дом у нас был пригоден для жилья. И вы можете его купить с помощью материнского капитала. Не обязательно данное жилье должно являться единственной собственностью в вашей семье. Не жди. Используй сертификат законно.